Всем привет, дорогие друзья, с вами Чайок ТВ. Во вчерашнем ролике я показал то, что я смог поиграть на новой карте Airship. Это было бета-тестирование. И как вы видите, все работает. Мы можем лазить по лестницам, мы можем кататься на мостике. В общем, вся новая карта Airship полностью рабочая, кроме заданий. Во вчерашнем ролике я попросил вас набрать 3000 лайков и 1500 комментариев. Однако вы набрали аж целую 1700 комментариев, однако лайков всего лишь 1000. Однако ребята старались, и поэтому и в этом ролике я тебе покажу, как поиграть на новой карте Airship. Но возможно некоторые скажут, зачем вот это все надо, карта Airship выйдет чуть больше недели, можно подождать. Ну и ждите, ведь есть альтернативный вариант поиграть на новой карте Airship, и почему этим не воспользоваться? В общем, так как информация очень сильно интересная, и именно после просмотра этого ролика ты сможешь поиграть на новой карте Airship, с компьютера, с телефона, с планшета. Я за старание попрошу тебя лайк авансом. И также, пожалуйста, подпишись на канал, если ты не подписан. Ну а мы приступаем к способу, как же поиграть на этой карте под названием Airship. Ну, а здесь все очень просто. Ставим лайк, подписываемся на канал. После этого мы открываем описание. Да, именно после того, как ты поставишь лайк и подпишешься на канал, в описании откроется секретная ссылка. И нажав по этой секретной ссылке, ты сможешь увидеть вот это. После того, как вы нажмете на ссылку в описании, у вас появится вот такой голубой загрузочный экран. Не переживайте, так как вы будете впервые кликать на ссылку, у вас будет долгая загрузка. Но не переживайте, все загрузится. Жмем на флажок, и у нас загружается. Жмем на фриплей, так как онлайн пока не работает. Ну и после короткой загрузки. Вуаля, мы можем поиграть на карте Airship. И да, сначала будут лаги. Но после того, как карта прогрузится, мы сможем нормально поиграть на новой карте Airship. До ее выхода. Ладно, ты уже пошел нажимать на ссылку в описании, поэтому я тянуть не буду. В общем, подписывайся на канал, ставь лайк, и мне будет очень приятно, но ну и тебе полезно. Также сегодня на моем канале выйдет новый Лава Монстр, поэтому не забывай подписываться и жать на колокольчик. Всем пока, с вами был Чайек ТВ.